Всем привет! И с вами ЦУ! В этот раз я провела выходные на природе. Это было весело, интересно и даже страшно. Мы купались в море, там я смогла превратиться в русалку спали в палатке и рассказывали красные истории из разных Одну из юридуэль. историй юридуэль. я вам сейчас и расскажу. Но ну, а сначала рекомендую вам канал Анна Волс Там вы увидите влоги, путешествия, интересные события Питера, конкурсы, DIY и многое другое. Аня снимает с друзьями и одна. Подписывайтесь, не пожалеете. В одном городе был заброшенный дом. Вы знаете, что по заброшенным домам нельзя лазить? Четыре друга это знали, но все равно решили исследовать дом, в котором уже много лет никто не жил. Этот дом был очень-очень старым. Ваня, Илья, Артур и Саша дождались ночи, чтобы было интереснее, и пошли в этот заброшенный дом. Ведь именно ночью происходит все самое необычное. Вообще взрослые в городе запрещали туда ходить. Рассказывали, что в больнице была школа, а раньше больница, а потом здание перестроили в какое-то общежитие. Но жить в нем никто не стал, и с тех пор дом стоял пустой. Еще говорили, что там водятся призраки, но мальчики не верили в призраков и хотели всем доказать, что их не существует. Когда они зашли, дверь была открыта. Дом оказался полуразрушенным. На полу валялось много досок, кирпичей и разного мусора. Комнаты на всех двух этажах были похожи. Но когда они уже хотели посмотреть последнюю комнату на втором этаже, услышали внизу страшный вой. Все испугались, но Саша сказал, что это кто-то видел, как они пришли, и решил их напугать. Мальчики успокоились и зашли в эту последнюю комнату. Они осветили ее фонариками и увидели, что весь пол залит кровью И стены тоже забрызганы кровью А на одной стене, куда посветились все четыре фонарика, оказалась надпись «Он найдет вас!» И в самом темном углу комнаты кто-то снова зарычал И я испугался и закричал, а Ваня первый бросился бежать Они быстро спустились к выходу но дверь оказалась закрытой. Ребята изо всех сил пытались ее открыть, но не смогли. Они слышали на лестнице шаги и поняли, что так не смогут спастись, Поэтому бросились в другую дверь, которая вела в подвал. Крепко закрыли ее, загородили палкой, которая валялась на полу, и всякими вещами. Тот, кто шел за ними, наконец догнал их. И стал злобно рычать и царапать дверь. Артур сказал, что нужно поискать другой выход. Они стали обыскивать комнату, но оказалось, что другого выхода нет. А есть только люк колодца. Мальчики с трудом открыли его и увидели, что весь колодец завален трупами. Вдруг из-под них высунулась рука, схватила Артура и утащила вниз. Ребята не успели ничего сделать, только быстрее закрыли люк. Снизу послышался страшный крик и хруст, а в дверь все еще включались. Но тут все затихло. Саша посмотрел на часы. Было уже 6 утра. Мальчики подождали еще немного, разобрали завал и вышли из подвала. Дверь на улицу оказалась открыта, как и была, когда они пришли сюда. Но когда они оказались на улице... Из дома послышался жуткий вой. Ребята быстрее убежали домой. А на следующий день пропал Илья. А через месяц Ваню нашли мертвым в ванной. Саша уехал в другой город. Но вчера он позвонил мне и сказал, что за ним кто-то следил. И вдруг в телефоне что-то захрипело. И послышался страшный голос. Подпишись на канал Ксюлай. Yeah